Моя теория такова, что обновление 9.2 выходит 23 февраля. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами При. Случилась радостная новость. Компания Blizzard наконец-таки объявила дату выхода обновления 9.2. И при этом на ПТРи до сих пор нету релизного билда. В целом, повторяется замечательная ситуация с обновлением 9.1. Стартанет 9.2, я уверен, оно опять будет багнутое, так же как и 9.1. Ну да ладно. Обновление 9.2. Стартанет 23 февраля. Замечательный день, не правда ли? Многие будут праздновать День Защитника Отечества, а тут еще нужно будет Зерит Мортис защищать. В целом-то нужно будет там и квестлайны сделать всякие, и новую локацию открыть, сразу возможно пройтись по сразу возможно что-то сделать, каких-нибудь там маунтов быть может дропнуть. В целом контента будет до кучи, окей но и на текущий момент до выхода обновления 9.2 тоже есть чем заняться. Я уже делал видосик на эту тематику и, само собой, закину его в описание. Можете глянуть, быть может, какой-то пункт вам реально захочется сделать, быть может, вы просто забыли об этом. А так вот видосик посмотрите и сразу вспомните то, что ага, надо сетик там доформить или надо там реализовать валюту. В общем-то действуйте до 9.2. Время еще есть, 12 дней. Само собой, нужно много всего интересного сделать. Ну и немножко мне тоже нужно интересного сделать. Кто знает, тот поймет. Что ж, 23 февраля. Верим, надеемся, ждем. Надеюсь, не нужно будет отменять квесты с целью их выполнения. Я реально на это надеюсь, потому что что-то мне вот это вот все не нравится в последнее время. То, что сначала дают дату анонса а только потом делают релизный билд на ПТР. Окей. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!